Я мечтаю стать ученым и изобрести таблетку от всех болезней. Ну, не прямо от всех абсолютно, но от самых страшных это точно. Если люди будут меньше болеть, то они будут дольше жить. И тогда кто-то смог бы сделать что-то хорошее для всех. Должны успеть. У тебя все Кариночка? Ребята, давайте похлопаем Кариночке за такую достойную мечту. Кариночка, большое тебе спасибо. Проходи на место. Так, сейчас в доске <связывая> уходит Люсенов Эльдар. Эльдар, выходи. Я очень люблю смотреть фантастику, особенно про космос. Мне очень понравился фильм «Марсианин». С тех пор у меня появилась мечта полететь на Марс. Марс — четвертая по удаленности от Солнца планета, и седьмая по размерам. Я где-то прочитала, что на него лететь примерно 115 дней. Это совсем немного по космическим масштабам. Домой попытался соорудить макет ракеты. Он, конечно, не такой крутой, там надо специальный движок приделать. Но я его буду дорабатывать. И еще кое-что. Я сделала этот рисунок. И хочу приклеить его на ракету, как символ моей мечты. Алгельдар, подожди, пожалуйста, ко мне. Это мем такой мусорской темы. В будущем ты можешь участвовать в исследовательских проектах. Кстати, математику нужно подтянуть. Космонавту эта наука точно пригодится. Ты ко мне подходи на перемену, мы займемся твоим проектом. Договорились? Хорошо. Да, Гульнар Муратовна, здравствуйте. Да, я уже ознакомилась с новой программой. Она у меня на столе. Да, конечно. Мы люди подневольные. Что ж, будем работать. Будем работать. Хорошо, Гульна Муратовна. Я завтра обязательно зайду к вам. До свидания. Ребята, не забудьте, через три занятия у вас ссор по пройденным темам, хорошо? Да, Эльдар. Я нашел новые материалы про Марс. И не совсем понял прошлую тему про скорость движения. Эльдар, видишь, я занята. Не сейчас, абсолютно никогда. Давай через недельку, хорошо? А лучше через две. Не бежай. Хорошо. Два. Один. Пуск! Здравствуйте, Канюфа Владович. Да, здравствуй, Эльдар. Смотрите, я уже новый макет придумывала. Когда мы начнем заниматься проектом? Я сейчас очень спешу, Эльдар. Мне некогда этим сейчас заниматься. Давай в другой раз. В другой раз. Смотри, какая зажигалка у меня. Брат подарил. Уже пятнадцатая в моей коллекции, и она с Великобритании. Круто, да? <мышленный пирог> Слышь, ты что, псих? Зажигать в нельзя. Это да ладно? <мышленный пирог> Класс, внимание. Сегодня пишем ссор. <связывая> Тихо, тишина, я сказала, тишина. Тема дроби. Старо-старо, пожалуйста, по вариантам. Поболтаем. Что у тебя? Я не могу ответить на вопрос номер три. Он непонятный. И я тоже. И я не поняла. Я тоже не поняла. Я не должна вам объяснять по сто раз. Теперь вы сами добываете знания. И вообще, пишите, как хотите. Но работа должна быть сделана. Все поняли? А когда мы будем заниматься моим проектом? Ты что, Нюсенов, издеваешься? Пиши давай сорт Мы же обещали. Слушай, у меня сейчас проверка, аттестация. Так да, нечестно, вы мне обещали? Отчеты, премьер, так вообще, не честно, мы обещали, обещали раз, вы обещали, я уже много раз к вам подходил. Войди Выйдем отсюда. Выйди, я сказала.